Здорово! Ну как ты? У меня для тебя отличные новости!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 ссылочка есть в описании помимо всего этого то что нам уже с тобой показали то что мы разбирали неоднократно в моих роликах на протяжении двух-трех последних недель судя по всему нас ожидает с тобой глобальное обновление на Барвиху РП. ведь кроме хэллоуина мы с тобой судя по всему увидим еще наконец таки новые локации а именно тот самый новый остров разработчики последнее время активно сливают информацию с данного острова и в этот раз уже не просто какие-то скрин что-то с наработками, а конкретно готовый концепт с тестового сервера. А значит, данная сборка уже существует, и спецадмины, сами разрабы уже ее тестируют полным ходом именно на тесте. И я думаю уже буквально со дня на день эту сборку дадут нам, ютуберам, чтобы мы тебе все это дело показали. На тесте уже работает новая механика, которой нет абсолютно ни у одного мобайл-крмп проекта, а именно разводные мосты. Согласись, это выглядит очень круто, особенно в ночное время вот с такой вот крутой яркой подсветкой. Теперь Барвиха чем-то может напомнить тебе Питер, и это довольно круто. Также разработчики не так давно нам с тобой показывали, как теперь круто будет летать через данный мост на различных тачках. Я думаю, мы с тобой обязательно устроим глобальный тест чуть ли не всех автомобилей, которые смогут перелететь данный мост. Помимо всего этого, нам подогнали новенькие вот такие вот крутые скриншоты с салоном новых автомобилей. Это какая-то новая аудюха и, судя по всему, это та самая ауди RS6. Еще подвезли салон какой-то новой бэхи. Кто-то говорит, что это та самая новая седьмая бэха 2023 года. Но что-то мне подсказывает что это не так ведь данный салон выглядит гораздо проще чем нам показывали ранее я думаю именно вот этот вот модный салон намного больше подходит той самой новой бэхи видимо разработчики решили добавить еще какой-то бюджетный вариант нового бмв не знаю что за пунктик на бэхи у разрабов но хотелось бы увидеть еще какие-нибудь другие автомобили все это в совокупности довольно круто довольно здорово и мягко говоря меня даже удивляет я удивлен конкретно тому факту то что разработчики работчики за такой короткий срок все-таки проделали реально такой глобальный объем работы. Ведь барвиха рп уже давненько не радовала нас с тобой глобальными обновлениями. И я уже как и многие игроки рассчитывал увидеть хотя бы просто какой-нибудь хэллоуинский тематический ивент. Но судя по всему разрабы все-таки не перестают нас с тобой удивлять. Также помимо всего этого я думаю к нам подъедут новые топовые качественные скины довольно известных и крутых блогеров. И все это лишь то только то, что разработчики нам с тобой слили в открытый доступ, наверняка для нас готовят что-то еще интересное, чего нам не показали. Ведь у разработчиков барвихи РП есть такая мания держать интригу до самого последнего. Ну а что ты думаешь по этому поводу? Обязательно напиши мне в комментариях. Ну а я продолжаю держать тебя в курсе всех последних событий. И как только у нас появится доступ к тестовому серверу, я сразу запилю для тебя новый видос. Обязательно ставь как можно больше лайков под этим видосом, если ты хочешь увидеть уже наконец-таки тестовый сервер. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!